Ну а сегодня мы разберем мотор Volvo, снятый с автомобиля Ford. И так встречайте очень надежный 2.5 Turbo. Пятицилиндровые двигатели были визитной карточкой компании Volvo на протяжении аж 20 лет. Мы уже разбирали атмосферный 2.5 и разбирали более редкий у нас 2.0 турбо. Сегодня мы будем разбирать последнюю модификацию этого пятицилиндрового двигателя. Любопытно, что этот мотор снят не с автомобиля Volvo, а с автомобиля Ford. Фокус ST. Напомним, что прежним владельцем компании Volvo была компания Ford. Им очень приглянулся этот шведский двигатель мощностью от 200 до 225 лошадиных сил и его потенциал. Ford ставили его на Mondeo 4, Pugga, S Max, на крышке декоративной. Красуется надпись Duratec, но, разумеется, с атмосферными Дюротеками в этом моторе нет ничего общего. В каталогах запчастей этот двигатель имеет свои обозначения. Volvo устанавливала его на все свои модели под обозначением от B5254, T3, T6 и далее до t 5 11. Этот двигатель под маркетинговым обозначением Т5 устанавливали на все автомобили, которые созданы на платформе Ford Focus. Это C30, C70, S40, V50. Также этот мотор достался s 80 и V70 последних поколений. А на крышке багажника этих автомобилей красуется надпись 2.5T. Знатоки Volvo вспомнят еще несколько модификаций этого мотора. Первая модификация появилась в 1997 году она была оснащена механическим дросселем и фазовращатели отсутствовали. B5254T2 это базовый двигатель для XC90 и самый желанный для S60, S80 и V70, а B5254T5 устанавливали на Volvo S60 T5 второго поколения. Самой форсированной модификацией является версия B5254T4 300 сильная, которая устанавливалась на S60R и V70R, а компания Ford... Назвала этот двигатель Duratec RS и устанавливала на Ford Focus RS, а 350-сильная версия этого мотора устанавливалась на лимитированную версию Ford Focus RS 500. Ранние версии шведской турбопятерки отличаются от поздних версий для автомобилей Ford. Во-первых, двигатели получили новые лопастные фазовращатели. Также изменилось местоположение управляющих соленоидных клапанов. Масляный фильтр переехал с поддона под выпускной коллектор. Также турбокомпрессоры стали единой частью с выпускным коллектором, а легкосплавный впускной коллектор превратился в пластиковый. 2 5 литровая турбопятерка во всех версиях надежна и неприхотлива. Секрет долгой службы этого мотора – хорошее обслуживание. Даже 300-сильные чипованные моторы ходят прекрасно. Но если этот двигатель попадает в руки наездника, который купил автомобиль на последние деньги, то тогда эти моторы умирают, как в нашем случае. Наездник уездил двигатель до клина. Кожух ремня ГРМ пластиковый, что является стандартным решением для многих моторов. Бывали случаи, что оборванный ремень навесного оборудования затягивало под кожу в районе шкива под ремень ГРМ. И тогда ремень ГРМ перескакивает, что приводит к встрече поршней и клапанов. Раз один 2 два года на двигателях 2.5 турбо надо проводить чистку радиаторов. Интеркулер, радиатор охлаждения, основной и радиатор АКПП плотно упакованы. И в щели между ними забивается грязь и пух. От этой шубы надо избавляться, чтобы не довести мотор до перегрева. На дурестайлинговых моторах использовались турбокомпрессоры Mitsubishi TD04. Там горячая часть прикручивалась к выпускному коллектору, а на рестайловых моторах для автомобилей Ford используются турбокомпрессоры KKK Borg Warner. Там горячая часть улитки, как в нашем случае, отлита вместе с выпускным коллектором. На большинстве двигателей используется турбина K04, а на мощных двигателях более 300 лошадиных сил – K16. Нередко на этих двигателях приходится менять прокладку выпускного коллектора потому что газы просекают наружу. Вообще турбины очень надежные и ходят примерно 250 тысяч километров, даже на чипованных моторах при агрессивной езде турбины ходят по 100 тысяч километров. Если двигатель 2.5 Turbo потерял тягу, то, скорее всего, пришло время управляющего соленоидного клапана, который управляет перепускной заслонкой турбины. Реже возможно, другая ситуация – передув. То есть, двигатель ведет себя очень бодро, но начинает набирать обороты спинками и сваливается в аварию. В этом случае тоже виноват соленоидный управляющий клапан. Сопротивление на в пинах исправного клапана должно быть от 26 до 36 Ом. Шведская рядная турбо пятерка оснащена распределенным впрыском. Как правило, форсунки никаких проблем не вызывают для профилактики. Их можно отдать на чистку раз в 200 тысяч километров. На рестайловых моторах иногда снижается производительность бензонасоса. И тогда двигатель набирает высокие обороты с провалами. Катушки зажигания на моторах 2.5 Turbo служат долго, но некачественные. Либо же изношенные свечи могут их прикончить, на что будут указывать ошибки по пропускам зажигания. Отметим, что у моторов Volvo характерно разрушение защитных рукавов проводов, следом разрушается и оплетка проводов. Эта проблема едва ли заметна на двигателях 2.5 турбо, потому что они свежее, чем двигатели 2.4 турба. В любом случае при замене свечей зажигания не стоит игнорировать труху от защитных рукавов проводов. Ну а теперь пришло время рассказать о проблемах с вентиляцией картерных газов, о которых должен знать каждый владелец этих моторов на Ford или Volvo. Обязательно! Итак, на бензиновых моторах Volvo между впускным коллектором и блоком находится бак маслоотделитель, в котором картерные газы отделяются от паров масла. Масло потом из этого бака стекает в блок цилиндров. Так вот, если этот бак закупорится, также закупорится вот эта небольшая трубка, то тогда давление картерных газов начнет выдавливать масло через сальники. Плюс мотор еще начнет расходовать масло через впуск. Работоспособность системы вентиляции картерных газов проверяется очень просто. Для этого на холостом ходу надо снять пробку маслозаливной и если она подпрыгивает и наблюдается сброс давления газов, то тогда надо менять масло, отделитель две верхние трубки и одну нижнюю. Также есть еще один способ: надо снять пробку масла заливной горловины, надеть на нее резиновую перчатку и если перчатка при работе двигателя на холостом ходу надувается, то тогда проходимость системы вентиляции картерных газов неудовлетворительное. Эти симптомы касаются как для моторов Volvo, так и для моторов Ford. У обновленных 2,5-литровых турбопятерок присутствует мембранный клапан. Мембрана в нем живет 3-5 лет, затем лопается и при этом возникают обратные симптомы. То есть разрежение в картере. Пробка массозеленной горловины присасывается, а также всасывается щуп также может быть слышен свист воздуха через порвавшуюся мембрану. Этот свист исчезает, если достать щуп либо снять пробку маслозаливной горловины. Эту мембрану можно поменять отдельно, сняв крышку с маслоотделителя. Неоригинальных мембран в продаже много, оригинала не существует. А вот если маслоотделитель закупорился, то его надо менять на новый. Новый стоит оригинальный 300 долларов, потому что он идет одной деталью с корпуса масляного фильтра и мембранным клапаном прижат к блоку цилиндров через резиновые прокладочки но ну, а сегодня раскидать этот мотор нам поможет человек который работает на автостронге уже год знакомьтесь евгений и мы начинаем нашу разборочку Ресурс муфт фазовращателей зависит от качества масла и его уровня. Если владелец меняет масло каждые 10 тысяч километров, то муфты без труда ходят 200 тысяч километров, а если экономят, то 80-120 тысяч километров. Симптомы – стандартный треск после запуска мотора. И иногда с муфтами распредвалов случается неприятность. Сальники распредвалов протачивают в их корпусах канавки, и тогда масло мелкое начинает просачиваться наружу, покрывается пылью и попадает на ремень ГРМ. Если при износе сальников обнаруживается износ на муфтах, то тогда надо менять муфты. Муфты стоят за впускную $220, за выпускную $300, долларов. но есть умельцы, которые ставят сальники побольше и тем самым решают проблему. В нашем случае на шейках уже видны следы износа. Основной особенностью автомобилей Volvo является то, что клапанная крышка легкосплавной является верхней постелью распредвалов. Если говорить о состоянии, то между толкателями чисто, а вот между кулачками распредвалов нагар. Подозрительно. По традиции в двигателях Volvo гидрокомпенсаторы отсутствуют, а в клапанной крышке этого двигателя исчезли отверстия пробки, через которые щупом можно было измерить тепловые зазоры. Вот те, кто не верит, никаких гидрокомпенсаторов здесь нет. И что нас удивляет, что какие-то умельцы уже потачивали толкатели. Бензиновые двигатели на немалом количестве автомобилей Volvo порадовали своих владельцев течью масла по сальникам распредвалов. Да, есть объективные причины для течи сальников, но сальники иногда могут потечь и без объективной причины. Поэтому стоит осматривать сальники на течь масла и менять их при необходимости. Особенно нельзя игнорировать течь масла со стороны ремня ГРМ, потому что это может привести к перескоку. Взглянуть на ремень ГРМ и муфты можно просто снять верхнюю часть кожуха ГРМ пластикового. Существует рекомендация поменять все части пластикового пластикового кожуха ГРМ, если на них попадало моторное масло и они деформировались. Потому что есть редкие случаи обрыва ремня ГРМ из-за касания деформированных пластиковых частей кожуха ремня ГРМ. Вот, собственно, почему мы и разбираем этот мотор. Мотор на разборку. Здесь явно была вода. Если говорить о ГБЦ Volvo, то нареканий по ним нет. Ничего плохого с ними не случается. Блок цилиндров алюминиевый, открытая рубашка охлаждения и в него залиты чугунные гильзы. Некоторых владельцев Volvo этот блок огорчил трещиной. В третьем цилиндре трещина появляется вдоль продольной оси блока сверху. Эта проблема решается перегильзовкой либо заменой блока перегильзовкой, как в нашем случае. По состоянию в блок явно попала вода, поэтому коленвал этого двигателя и не прокручивается. Этот блок гильзовали и установлены между цилиндрами вот такие проставки, которых по оригиналу быть не должно, а прорези быть должны. Кстати, этот двигатель пользуется уважением у специалистов в сфере тюнинга и также прекрасно выступает в драк-рейсинге. Мощность до 400 лошадиных сил он выдерживает отлично без особо сложных переделок. А вот если мощность до 900 лошадиных сил, то специалисты демонтируют штатные гильзы либо усиливают блок простав, завязывая стаканы гильз на блок цилиндров. А некоторые справляются винчиванием штифтов вокруг верхней части стаканов гильз. Так, впервые в нашей разборке поршневые кольца не закоксованы, а заржавели нахрен. Это единственный поршник, который мы смогли достать. Вообще до попадания воды в этот двигатель он жил хорошо, потому что износ на шатунных кладышек на коренных на коленвале минимален. Еще добавим, что этот мотор хотели починить ну так себе умельцы. Вот к чему привел этот ремонт.